У вашего мозга есть подзорная труба. Он использует ее всякий раз, когда, по его мнению, вам нужно сосредоточиться на чем-то важном, рассмотреть это в мельчайших деталях. А что мозг считает важным? Опасности, проблемы, тревожные ситуации. Эту привычку подарила нам эволюция, чтобы выжить. В кустах что-то шуршит, все внимание на них – Скорее всего, там опасность. Может быть, медведь или соблезубый тигр. Притаиться и пристально смотреть туда. Неважно, чем вы до этого занимались и как планировали провести день. Жизнь может остановиться прямо сейчас. Мозг старается помочь вам, но только наводит панику, заставляя прокручивать в голове последствия негативной ситуации, которые могут наступить сейчас или в будущем. Вы смотрите сквозь подзорную трубу на увеличенный образ проблемы и стоит огромных усилий, чтобы от нее оторваться и посмотреть по сторонам. Порой на это уходит час, два или даже несколько дней. Они вас изводят, истощают. А может быть, подзорная труба преувеличила проблему? Или решение все это время было рядом и нужно было просто переключить внимание? В этом навыке вы сможете накинуть на эту подзорную трубу уздечку, как на дикую лошадь. С ней вы сможете аккуратно направлять трубу в сторону того, что помогает, наполняет позитивом, уверенностью. То есть вся энергия, которую вы тратили на негатив, пойдет на позитив. Представьте, что будет, если она превратится в хорошее настроение и сделанные дела. Попробуйте сегодня сделать всего два шага. Постарайтесь заметить и распознать ситуацию, когда мозг начинает паниковать и фокусироваться на проблеме и ее последствиях. Затем переключите его внимание на хорошее, пользу и позитив. Когда вы натренируетесь, мозг начнет с легкостью сам искать то, что нужно вам, а не то, к чему он привык. Внимание привыкнет к вашему вмешательству, станет послушным. Так вы можете добиться большего и сделать это с радостью, а не с помощью усилия воли. Вы понимаете принцип, а значит полдела сделано. Осталось только закрепить сегодня навык с помощью тренировки.